Здравствуйте, друзья, подруги! Приветствую опять вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами сегодня такой прогноз под названием. Какие насущности у вас объявятся или обярчатся на ближайшее время? Какие темы прозвонят, прозвонят правильно сказать, в вашей жизни, которые, темы, которые станут яркими, и актуальными? Может быть, из-за этих тем вам придется отвлечься от чего-то другого важного. Но давайте заглянем в будущее. Итак, перед вами цифра один и цифра два. Спонтанно, не напрягаясь, загадывайте свою цифру. Тайминг будет под видео. И, дорогие мои, не забываем подписываться на канал. Выбирайте свою цифру. Итак, на повестке момента цифра 1. Какие же насущности на ближайшее время вас ждут? Итак, прогноз мы будем делать на Ленорман и на моих авторских астрологических. Ну, скажем так, я, я не знаю, какое время тут отрезок временной. Может быть, кто-то загадал неделю, может, кто-то загадал три недели, кто-то загадал три месяца. Ну, вот у меня на три таких порядка я раскладываю э, и будем смотреть. Итак, э, первая тема, тема споров. Тема каких-то споров, тяжбы, несогласия, возможно, или... Это тема, которая вас волнует, вас напрягает, кто-то хочет... Ну, знаете, не то, что угрожает, но вот вам не нравится, почему я так расшифровываю. Тема птица в Ленорман – это карта. Тема карты, она говорит о том, что птицы, вообще-то совы, да, ну, тут вот так нарисовано в этой колоде, они несут какой-то предвестник каких-то вестей, не всегда хороших вестей, Вести, известия, напрягающие. Смотрите, астрологические, как легли, письмо. Письмо тоже какое-то. То ли кляуза, то ли штраф, то ли предупреждение, то ли вы пишете, но это тогда ваш конфликт с кем-то. То есть все попахивает конфликтом. И Юпитер. Но карта Юпитера лежит в правильном, легла в правильном таком... Ну, достаточно в справедливом состоянии. То есть, если вам предъявляют претензии, допустим, то это справедливое предъявление. И если вам предъявляют претензии, то это вас зажимает в чем-то. Ну, не то, что ограничивает, но вот заставляет выполнять какие-то законы. Вот такая, посмотрите, первая часть очень такая... Такие, может быть, общепринятые. Может быть, вас хотят загнать в стойло на фоне общепринятых каких-то нынешних тенденций. Если вы пишете куда-то и жалуетесь, то тоже вам надо ссылаться только на общий какой-то общий опыт общества. Вот я бы вот так сказала даже, да? Теперь для вас насущность. Насущность, карта, любовь в сердечках, правильно, легло. Что же тут такое? Любовь. Возможно, кто-то вам признается в любви. Или, возможно, вас озарит показатель Солнца. Возможно, вас озарит любовь. Такая сумасшедшая любовь, в общем-то. Любовь со скандалами, с упреками. Любовь, которая тянется долгое, у которой есть показатель будущего. То есть, даже если не все гладко, особенно для тех, кто не познакомился, смотрите, по центру у вас встреча и любовное такое приключение, любовное даже не приключение, а отношения, как бы там ни было. Карта будущего, то есть это северный знак, северный узел, любовь с детьми, связана с детьми. Хотите вы это или не хотите, вот уже заложено... Хочу сказать, что кто не познакомился, возможно, это св... знакомство связано или с дорогой, или где-то около СПА-салона. Вот такая подсказочка вам, да, подсказочка. То есть это то, что вам надо, то, что вот на сущности. Это насущно, это бу... сущность, это то, что бытие будете получать. Единственное, что... Для вас не все гладко пройдет и будет проходить в этой любви. Потому что тут присобачилась, скажем так, по-простому по-русски, карта чертика, карта лилит. То есть вот она, любовь, отношения хорошие, любовь там есть. Ну вот такие качалочки немножко, такие санта-барбаровские. Тут с нарушением табу. Кстати, да, всегда вас всех ограждаю и предупреждаю, не лезьте в чужие семьи, не разоряйте чужие гнезда. Даже если эта любовь промелькнула, дорогие мои, если вы когда-то разор разорили чужое гнездо, разбили чужую семью, значит, на 90% этот бумеранг прилетит к вам. Это вы должны знать вот четко. И третья карта, карта... Денежки, это считается блин символ денег, рыбки, денежки, рыбки, может какие-то интересные отношения с человеком, знака рыбки, вот, не знаю почему тут магия при... присобачилась, тоже приплыла, но вообще рыбки придут через мужчину, через мужчину. Может быть, эта тема еще не стоит куда-то ехать и менять, допустим, работу, а оставаться в том месте, в том городе, где вы сейчас находитесь. Вот такая насущность. Ну и еще, возможно, придется потратиться на стоматолога или что-то там еще. А может быть... Женщины хотят что-то откорректировать в себе, во внешности. Дорогие мои, главное не увлекайтесь. И всегда надо знать, где ваша Лилит в вашей карте рождения. Если Лилит находится в знаке Дева, то я вам, как астролог, не советую экспериментировать со своим телом вообще. Это может очень плачевно для вас закончиться. Вот, дорогие мои, Тут такие насущности от Кассандры. Буду благодарна за лайки и до встречи. Так, дорогие мои двоечки, что же за насущности у вас будут? Сегодня сроки я не оглашаю. Э, насущности это яркие события, которые хотите вы или не хотите, но их надо пройти. Вот так тоже бывает. Вы же знаете, жизнь такова, что мы хотим идти налево, а иногда нас жизнь забрасывает направо. И когда ко мне люди на прием приходят узнать, почему же их забросила направо, мы открываем карту рождения, и я объясняю, почему их забросило не в ту степь. А может быть, даже бывает, что человек родился под такими цифрами, и вот все вместе, цифры тормозящие, допустим, и какие-то сложные аспекты в, в, в карте рождения, но не пускают, возможно, человека в какую-то тему, а человек не понимает, что не надо ему идти в эту тему. Так что, дорогие мои, я желаю вам идти по своим путям, по своим возможностям, по предпосылкам вашего рождения, скажем так. Итак, цифра 2. Что я вижу? Звезда. Звезда – это, может быть, и вы, когда приходите к какой-то цели, но, может быть, и такое безразличие, и даже пофигизм. Но давайте посмотрим, если ли пофигизм в чем? Пофигизм тут интересный, скажем так. Что я вижу? Если какие-то напряжения, может быть, вы на что-то не обращаете внимания, даже если вас кто-то подкусывает, учит жизни. Может быть, почему на сущности? Может быть, надо обратить внимание, или если один и тот же человек вам больше трех-четырех раз какую-то просьбу пожелал, я сейчас говорю больше даже о ближнем круге людей, в которые, может быть, входят даже и соседи, которых вы каждые там 4 дня или один раз в неделю точно встречаете. То есть э, на сущности. То есть можно быть пофигистом, пофигисткой, но э, солнце говорит, может быть, сейчас тебе пофиг, а потом придется обратить внимание на эти тексты, на вот тексты. То, что тебя кто-то что-то хочет, да? И еще, возможно, пофигизм, если какой-то мужчина рядом с вами злится. Если это видео смотрит мужчина, ну, значит, вы на что-то хотите, допустим, ваш мужчина может быть и начальником, и сослуживцем, и братом. Ну, допустим. Ну, скорее всего, это не родственная тема. И что с этим делать, даже не знаю. Может быть, кого-то надо помочь, уговорить, отвезти в больницу. Вот тут тоже такой момент есть. Если вы последние два месяца стали больше выпивать, допустим, может быть, надо на это обратить внимание. И не думать, не плавать в этих звездах, и не думать, что все само где-то разрулится и само вот рассосется. Сейчас начинается прозвон. То есть в ближайшее время... Вы сами это знаете, о чем я сейчас говорю. Просто вы это отодвига... решение этой темы отодвигаете, что-то отодвигаете, но оно потом всплывет и довольно ярко и резко. Это первая тема. Вторая тема – карта крысы. Карта крысы, конечно, это карта и врага. И вора, дорогие мои, да, то есть это когда, что значит насущности? У нас прогноз называется насущности на ближайшее вот какое-то время, которое вы вот понимаете и ощущаете. Сегодня я не ограничиваю, я не выставляю вам временные рамки, вы сами их своими мозгами понимаете. Итак, карта врага. Ну, первая такая, у кого есть дети, первый момент – на вашего ребенка могут сильно где-то пожаловаться. Будь то двор, будь то какой-то клуб, будь то кружок, куда вы детей водите. Возможно, пожаловаться, допустим, на, знаю, на поведение вашего ребенка. Вот тут такое. То есть обычно-то не мы жалуемся на детей, а на наших детей, к сожалению, кто-то может пожаловаться. То есть, дорогие мои, если это еще не случилось, но обратите внимание, где ваш ребенок шалит, какие-то там шкоды происходят, с кем он дружит. Может быть, если это мальчишка, может, пацаны куда-то затягивают. Если девчонка, что там за родители у подруг, что там творится, смотрят это, там те родители за ребенком, чтобы не попасть вот в какую-то проблему. Ну, вторая тема хорошая. Вторая тут линия. Народ и как бы закон, да? То есть, то есть тут еще, кстати, как тема. Может быть, да, что кто-то хочет сделать вам подлянку и, допустим, написать на вас, нажаловаться как на родителей, которых, возможно, надо лишить каких-то прав, чтобы вас зажать, чтобы вам прижать хвост. Но по факту, дорогие мои, это... Карта врага. Карта крысы – это враг. То есть, вот какая насущность. Вот такая насущность. Кто-то хочет превозмочь свои силы, зажать вас, прижать, может быть, отобрать что-то. Злой Марс, карта мощного Марса, который сам решает. Не вы решаете, а сам решает. То есть, дорогие мои, наводите порядок где-то там около себя. Или, может быть, кого-то лишнего в дом не пускайте, чтобы вот за вас кто-то там не захотел что-то разрулить. Вот тут так интересно. Возможно, даже в принципе какой-то конфликт с мужчиной. Вот просто с мужчиной. Хотя в этом конфликте более-менее силовые структуры, скажем так, законодательные, будут на вашей стороне в том числе. То есть не так вот все страшно, но это будет неприятный удар по нервной системе. Теперь смотрим третья тема. Третья тема медведь. Ну, если медведя к России привинтить, привязать, параллелизировать, то вы знаете, конечно, страна победитель, к тому все идет. То уже есть, мы все видим, все на поверхности на тарелке лежит, но ну, если это с этой стороны. То есть какие-то победы у медведя. Теперь посмотрим с другого ракурса. Может сорваться какая-то поездка с другом подругой. Вот как на сущности, да? Теперь. Это первый момент. Другой момент. Ну вот это точно объявление победы какое-то, слушайте. Но если с ракурса, что вы с кем-то дружите, это подсказка. Смотрите, это дальняя карта. Один, два, три, Да. Вот на дальний, наконец, того периода, который вы сейчас предположили, возможно, с другом замутить какой-то проект на расширение возможностей, на расширение вашей кубышки, на увеличение денежных дел. Возможно, что-то связано немножко с каким-то медициной или с волонтерством. Волонтерство, ну... Как сказать, ну волонтерство оно полное не приносит денег, но э, вот что-то в цепочке какой-то, которые вам будут оплачивать, допри, например, да. Вот что-то такое. Вот сейчас давайте посмотрим, что еще. Ну, вот, как подарки, что-то возить, сувениры, -та, та Карта фортуны. То есть вдруг тема выползет вдруг, очень интересно. Тема как работа, опять же. А, возможно, если вы дружите с кем-то из сослуживцев, возможно, там что-то вам улучшится. Может, и друг или подруга за вас прижется на фоне начальства, и ваши интересы будут расширяться. Вот как вариант. Вот, дорогие мои, был такой, в принципе, короткий блиц-прогноз блиц от Кассандры. Проверяйте колокольчики, чтобы видео смотреть приходило вам извещение. И, дорогие мои, хочу сделать так, что вот ну, никак не получается YouTube мне монетизировать Наверное, попробую я Patreon сделать. Patreon И там для подписчиков. Подписчики будут не знаю, на 2 евро, на 2 доллара. Там посмотрим. Месячная подписка там будет. И там будут, вот тогда уже будут там проводить и стримы и что хотите вот там будет так сказать шаг навстречу а сейчас я в таком сами чувствуете полусонном состоянии иду, потому что бесплатно работать безнравственно до встречи Итак, дорогие мои, для тех, кто упорно досмотрел до конца мое вот это видео, для вас бонусом я и мои астрологические карты и очень древняя фландрийская колода, которая смотрит в прошлое глубоко, вот сейчас мы вам ответим быстренько на ваш вопрос. На да и нет. То есть сначала вы определяетесь, где ваш камень, где ваше поле. А потом вы загадываете, формулируете, сжимаете свой важный глобальный вопрос на сегодняшний день. Что либо сбудется или не сбудется, куда-то вы съездите или не съездите, с кем-то распишетесь или не распишетесь, помиритесь, не помиритесь, нужно ли вот как какой-то проект открывать да или нет. Итак, давайте, дорогие мои, сосредотачивайтесь на своем вопросе, концентрируйте его. Так, хорошо. Итак, ответ по этому камню. Ответ да. Вы нужны, вы в какой-то силе. Ответ отвечает союз. И когда есть помощники, и когда получится, и когда здоровье и энергия для этого есть, очень хорошо, мне нравится. И тут подсказка от... Тут даже не надо ну, давайте посмотрим можно в принципе глянуть за что ж такой бонус вам за что скорее всего за то что вы не транжира вы умеете правильно обращаться видите ручка закрывающая денежку вы умеете правильно обращаться с, с деньгами вы в последние три года особенно не залезали на чужие территории, вы не грабили чужие бизнесы, в общем-то, а правильно, грамотно шли вперед по жизни. И поэтому вот ответ да. Если мужчина у кого-то ушел, ответ да, он вернется. Если вы еще не познакомились, то там, где вы чувствуете в том временном отсеке, ответ да. И, и подсказка от моей шкатулки так сказать из бабушкиной шкатулки иди к людям там получишь нужное учение обрати внимание на хлеб и запрягай прямо чтобы не ехать криво очень интересно теперь информация по этой дорожке розовый кварц тут тоже ответ да Почему? Потому, потому что эта карта означает звезды, падающие в ладонь, как подарок. То есть это вам бонус. Ну, награда, я бы даже сказала, вот тут прям награда летает, слово награда. За то, что вы вовремя где-то, возможно, за кого-то впряглись. Кому-то показали зубы. То есть это, говорит, в каком смысле показали зубы? Ну, то есть вы... Начали последнее время, может быть, отстаивать свои интересы. Или вы пошли в защиту кого-то, и за это вам будет бонус с неба. Будет бонус в качестве исполнения вот этого вопроса, про который вы спросили. И ответ, и, и тут подсказка такая. Тише едешь, дальше будешь. И не растраживай то, что тебе недавно подарили. Или подарят в ближайшие два месяца. Храни это, не транжечь. Вот, дорогие мои, были вам такие от меня быстрые ответы на быстрые ваши вопросы.